В данном видео я расскажу, как создать плановый расход денежных средств на основании документа регистрации договора. Документ «Планируемый расход» предназначен для регистрации в системе ожидаемых платежей. С помощью документа осуществляется прогнозирование денежных средств, то есть планирование предстоящих оплат. В данном примере будет показана работа с документом для оплаты счета по договору. При получении счета на оплату необходимо создать документ планируемый расход» денежных средств, Далее на основании этого документа будет создано платежное поручение, по которому осуществится оплата. Чтобы создать новый документ «Планируемые расходования денежных средств», нужно зайти на вкладку «Учет договоров», выбрать «Планируемые расходы» и в открывшемся окне со списком всех документов нажать кнопку «Создать». В окне создания указать документ основания. Для этого нужно нажать на троеточие и выбрать тип документа «Регистрация договора». В списке договоров найдем нужный нам договор его направление должно быть расходование. При указании документа основания в документе «Планируемый расход» заполняются автоматически поля в соответствии с данными выбранного документа регистрации договора, а именно контрагент, договор, на основании которого была создана регистрация договора, организация, ставка НДС. На вкладке «Общая» – дата расхода. Автоматически заполняется дата создания документа планируемого расхода. Вид операции «Оплата поставщика». Форма оплаты безналичная. Также в реестре платежей заполняется список. Сумма документа, планируемый расход вычисляется в зависимости от суммы платежей и их количества. Какие поля осталось запомнить? ЦФО – Центр финансовой ответственности, в котором был заключен договор. Статья оборотов – та статья, по которой проходит регистрация платежей. Названия статей оборотов могут дублироваться в БДР и БДДС. Если при введении названия вам показываются две статьи, то посмотрите код статьи в заполненном реестре платежей и введите в поле статьи оборотов код из реестра платежей. Вкладка «Общая». Не позднее. Дата, до которой нужно оплатить счет. Данная дата указывается, если она прописана в договоре. Если дата не будет указана, то по договору будет осуществлен платеж в порядке очереди. Дата счета. Дата документа счет на оплату. Номер счета, номер документа счет на оплату, лицевой счет, счет с которого будет производиться оплата. В поле назначения платежа нужно кратко указать, что планируется оплата денежных средств. После того, как будут заполнены все поля, для сохранения документа и отражения изменений в системе следует провести документ. При проведении документ появится в списке плановых расходов с зеленой галочкой в поле «Дата», которая будет свидетельствовать о его проведении.